Проект «Миллион долларов за 8 долларов в день, который начался в октябре 2008 года, ой, 2018, я извиняюсь. И проект, который возник, и что называется, сейчас появляется большое количество клонов, мне прикольно за этим наблюдать, да, как, как, как люди пытаются его копировать, особенно мне прикольно наблюдать за результатами, которые люди получают. Сама идея она лежала на поверхности, она была всем известна, но почему-то я никто не реализовывал. То есть я первый, наверное, в 2018 году начал реализовывать данную историю. То есть сделал систему на основе определенных концепций, концепций инвестирования, которые я изучал, я применял в своей жизни с 2005 года. И то есть есть система, которая позволяет человеку, с, если он хочет маленькими шагами, то есть у него нет капитала, но он готов там 8 долларов в день направлять на инвестирование. То есть, соответственно, с маленькими шагами достичь капитала в 1 миллион долларов. Это вполне реально осуществимо. Почему я, соответственно, рассказываю на вебинаре. Система работает, показывает свои промежуточные результаты. В октябре 2018 года мы стартовали. Среднегодовая доходность инвестиций за этот период превысила 30% процентов годовых. В три раза обыграв доходность рынка. А, очень хорошо история себя отработала в... Весной 2020 года, когда был кризис, когда рынки падали, мы инвестируем на российском рынке, российский рынок падал более 30%, мы падали в два раза меньше, и получается рынок еще не отрос в своем максимальном значению, а доходность в инвестиции портфеля, она в принципе уже опять вернулась, ну, то есть обновила, мы, мы уже там плюс 18% с начала года получается, вот. Я, соответственно, расскажу на вебинаре, что это такое, каким образом это работает. Не обязательно следовать этой истории. Человек просто может посмотреть, какие концепции стоит изучить, на что стоит обратить внимание, погрузиться больше, купить какую-то литературу, книжку, чтобы про это больше изучить. И если эти концепции в симбиозе будут точно так же, как я, применять, вопрос сформировать, будет ли у него капитал в миллион долларов или не будет, он не стоит. И вопрос будет стоять лишь тогда, когда он будет. И тоже вот об этом поговорить, задать вопросы в прямом эфире. Слушатели могут, я с удовольствием готов общаться, рассказывать, как это работает. И делиться, самыми главными результатами. И структурой портфеля в настоящий момент.